И согласно этой табличке, когда британец говорит With the greatest respect Он имеет в виду I think you are an idiot Привет, полуночники и нормальные люди, которые не сидят в ютюбе по ночам Меня зовут Дмитрий Моря И скорее всего у нас сегодня понедельник Уметь читать между строк нужно в любом языке Вот если по-русски человек сказал 5 минуток он совсем не обязательно имел в виду 300 секунд, потому что в нашей культуре и в нашем языке 5 минуток — это такая абстрактная философская величина где-то между нулем и бесконечностью. Люди есть люди, и в английском языке все ровно то же самое. Мало понять, что человек сказал. Нужно еще разобраться в том, что он имел в виду. По интернету уже несколько недель гуляет одна занятная табличка. Когда американец сказал «то-то-то», он имел в виду на самом деле «то-то-то». И казалось бы, ну ок, ну еще одна табличка со словами, ну мало мы их что ли видели. Но вот эта табличка интересная. Знаете почему? потому что там все вот реально, как оно есть на самом деле, насколько я могу судить. Не часто на нашей улице переворачивается грузовик с такой крутой табличкой со словами, поэтому мы про нее сегодня с вами, ребята, поговорим. Если вы ее еще не видели, по-моему, ее уже все видели, поговорим, внимайте. Если ты ее уже видел, не выключай видео, потому что речь будет не только про нее. Итак, когда американец говорит то-то-то, он имеет в виду вот это на самом деле. This movie is awesome. Good. This book is fabulous. Good. Your dress is amazing. Good. I feel great. Fine. I feel fine. Bad. Everything is okay. Bad. I think it's not so great. Really bad. This joke is hilarious. Unexpected. I will do that tomorrow. For sure. Probably. It will take me forever 30 minutes He's my friend, a person I know, best friend I know, and also like и еще смотрите, что люди в твиттерах своих пишут Эпичный выше среднего Ха-ха-ха, ты такой смешной С абсолютно без эмоциональным лицом Смешно и правдиво Как на счет интересный, отвали Секундочку Пару минуток, минуточку, меньше часа. Ади пропустили одно очень важное: когда ты доходишься в обществе до бестия и говоришь кому-нибудь изведите, ты имеешь в виду свали. С дороги. Господи, боже мой, зачем я читаю это все таким дебильным голосом? И если ты сейчас такой, о боже мой, двуличные американцы, я знал, что они все такие, то подожди, в следующем видео Шон постарается рассказать тебе, что на самом деле имеют в виду русские, когда говорят, например, да, давай, скоро увидимся, надо вот, знаешь, кофе сходить нам с тобой попить. И все в таком духе. Люди есть люди и у всех в голове свои тараканы, просто в разных культурах эти тараканы танцуют в головах разные танцы. Например, вот по моим наблюдениям, американцы гораздо более эмоционально выражают свои реакции на всякие события, что нам, русским, не свойственны, и поэтому нам кажется, что они как-то очень преувеличенно реагируют. Особенно остро я это ощутил, когда однажды работал на одном волонтерском проекте. К нам во Владивосток как-то раз приезжал молодежный оркестр с Лонг-Айленда, и там была довольно забавная ситуация. Ситуация. Нужно было два раза перенести тяжеленную хреновину из точки А в точку Б. Если быть точным, этой хреновиной была подставка для дирижера. Такое ощущение, что она была исполнена нашими сумрачными э, создателями стоек для дирижеров из цельного куска чугуна. То есть тяжелая была как грех. Первый раз мы эту штуку переносили вместе с американцами. Когда мы ее с превеликим трудом дотащили из одного пункта в другой, что там началось? Фонтан эмоций, такое ощущение, что мы как... Минимум только что успешно высадились на Луне. А потом эту же штуку надо было дотащить с русскими. И тут картина была совсем другой. Нас было меньше, нести ее было тяжелее. Соответственно, устали мы сильнее. Дотащили, поставили... Но никаких обниманий и восторженных криков не было. Мы смахнули солба лба трудовой крестьянский пот, строго и серьезно друг на друга посмотрели и разошлись по своим делам. Молча. Вот из таких вот особенностей менталитета, мне кажется, растут ноги у всех вот этих вот многочисленных. Изумительно невероятно в английском языке и, в частности, на презентациях Apple. Absolutely bold. Great. tremendous, bold. stunning, tremendous, it blows away... Эти особенности выражения эмоций, по-моему, довольно легко перенимаются Был пример, когда я был еще студентом После лета мы встретились с моей подругой И делились впечатлениями о том, как прошло лето Она ездила на программу Work and Travel USA И когда я рассказывал о своем довольно обычном По сравнению с ее о лете О том, что я вот работал и сидел дома и кушал, она каждый раз реагировала «Да ты что? Ничего себе! Вот это да!» А я смотрел на нее, еще незнакомый со всеми этими особенностями, и думал, что они там с тобой сделали, господи. Еще одна особенность английского языка, которая прямо произрастает из этой таблички, о которой мы поговорили, из их менталитета. В английском языке полно эвтемизмов. То есть слов, на всякий случай скажу, которые являются более мягкой версией какого-то другого слова, более нейтральной, позитивной, которая никого не может обидеть. Ну, например, shit и crap. Плохой пример. Иногда, конечно, использование эффемизмов в английском языке, особенно в американском английском, может доходить до абсурда. Есть абсолютно гениальное и абсолютно непереводимое же выступление Джорджа Карлина. Вот. Fight? Неподготовленного человека, который не очень хорошо знает язык и не очень хорошо знает культуру, эти эпифемизмы могут ставить в тупик и даже подготовленного человека могут. Например, не так давно, буквально пару лет назад, я начал изучать культуру внутреннюю корпоративную одного крупного американского ритейлера и натолкнулся там на слово opportunity. Причем слово opportunity там встречалось очень-очень часто и оно не должно Должно было вызвать у меня никаких проблем потому что если ты вот хотя бы капельку знаешь английский ты знаешь что opportunity это возможность но подвох был в том что перевод этого слова знакомые нам с тобой возможность вообще ни разу не попадал в контекст использования этого слова в речи в тексте Ну типа фраза из текста если в магазине возникла возможность качество и работы сотрудников «Срочно сообщи об этом старшему менеджеру, и это вообще не вяжется никак». И потом, через какое-то время, до меня все-таки дошло, передо мной открылись врата истины, и я понял, что «opportunity» — это эфемизм своего рода для слова «problem». Причем само слово «problem» в тексте встречалось крайне редко, и вот это опять же про оптимизм, жизнелюбие и склонность американского английского и говорящих на нем американцев Представлять жизнь несколько более в светлых красках и тонах, несколько более оптимистично, чем она, возможно, есть. Или чем, возможно, надо. <с> То есть там, где русские скажут, у нас в стране ж... американец, поправит его не а окно возможностей. И Мне, кстати, даже нравится такой оптимизм. В итоге, через несколько лет после изучения корпоративной культуры этой компании, у меня такая возникла градация э, сложностей по степени их... Как это по-другому сказать? В итоге через пару лет изучения корпоративной культуры этой компании у меня сложилась такая градация проблем по степени их серьезности. А еще, кстати, в культуре этой же компании на смешной момент наткнулся. Give positive feedback. Это вот длинный эфемизм для похвалить сотрудника. И есть еще один длинный эфемизм give constructive feedback, который означает порицать сотрудника за невыполненный план продаж, например. И если вдруг на минуточку показалось, что особенности вот этого американского английского с его эфимизмами, читаемого между строк и недосказанностями это сложно, то вы еще просто не знаете британский английский, где все гораздо более сложно и тонко как по мне. И да, есть точно такая же табличка, только про британский английский. И согласно этой табличке, когда британец говорит With the greatest respect, он имеет в виду I think you are an idiot. Или I'm sure it is my fault. Он имеет в виду It is your fault. И вот I almost agree, I do not agree at all. Такие дела сообщества. Пишите в комментариях, какие из этих выражений и эвфемизмов вы уже знали и какие есть еще известные вам выражения, в которых американец говорит вот это, но имеет в виду вот это. И я думаю, что скоро у нас будет видео, в котором Шон расскажет вам про то же самое, только про русский язык. Он говорит, что сценарий у него пишется просто awesome. Надо быть осторожным. Скоро с вами увидимся, полуночники, спокойной ночи. Всем пока.